В общем так, живу на мусорке, пенсии не дают но ну, это смешно и грустно Все берем с мусора Козел вонючий, козел вонючий я, Вот видишь, снимает Козел вонючий, он сыться. Короче, козел отвязан, но никуда не убежит показать, как он летает. Вот так. Во, во, во, во. Виктор очень большой души человек. Вот он стоит, уже меня включает. Да. Здравствуйте. Так, кому нужна регистрация? ленинградская шоссе 360. Валите все. Первое, что я скажу, подписывайтесь на канал Джека. Вот как есть, Бог взял, Бог дал. Не Наоборот, Бог дал, Бог взял. Володя будет на мы ему дадим это, президенты Гумбекера. Как вам козел? Друзья, ну вот я подхожу к нему Виктора. Я напросился к нему в гости. Чтобы для вас снять этот материал, этот видео-ролик, видеорепортаж, не знаю, как это как правильно сказать, пишите в комментариях. Но главное то, что Виктор очень большой души человек, вот он стоит, уже меня отключает. Да, здравствуйте. Первое, что я скажу, подписывайтесь на канал Джека. Евгений очень рад тебя видеть и что смогу в течение нескольких минут я э, покажу и расскажу. Все. Так, заходи в гости, покажи собак. Ага. Вот. Попадете в YouTube! Девчонки, попадете в YouTube! Отдевайся! Гоняет, гоняет. Я гоняет, гоняет. Она уже, она уже осваивает. Понимаешь? Что-то она ей хочет сказать. И, она больше уже не вырастет. Ей три года. Вот, ну, И мне кажется, это чистая порода, не такая. И ты хороший, хороший, давай, давай. Конюха и козу. Вон смотри, что творят. О -о -о. Играют. Как они тебя любят? А? Как они тебя любят? Ну, не знаю, наверное. А вот козу не очень, по-моему. Берем с мусора. Uh -huh. Ибо как пенсии не дали товарищу Левицкому. <с <с Все берем с мусора. Козла и козочку подарили даром. Знаете, что тут люди людей. Ой, люди людей любят и козлов тоже. Сейчас Борисофон накушается. Звать его Володя. А если погладить у меня не Нет, это? Никогда. Не цапнет. Ой, Он хороший. ручной больше, <говорит> чем дикий. Ой, хороший, <говорит> Можешь его снимать, как он языком ляпает? <говорит> а если Ваня даст ему сигаретку, пойдем? Красивый. Очень красивый. Так, выводим, Пойдем. сейчас будет малая корида с собаками. Видишь, какой он культурный. наступать некрасиво. Понял? Тебя что, не учили культуры? Да я тебя поглажу. А то не поверит. Хороший. Хороший. Хороший, добрый, иногда дерется. Дерется больно. Синякинный на одном человеке уже есть. А, то есть, может еще и Да, да. бегнуть. Ага. Ага. Так. Я тебе дам, денег. Пошли, Вот, мне не хочет идти. Так, так на дорогу. А где козе пока не хочет. Дай ее держи сам. Так, ты не умеешь. Ну, у нее ошейник надо, бери. Она пьется. Ошейник у нормальный. не да, давай туда. Иди козла. Почему? Ира, уйди. Да, я кажу. Ну я, я козу, козу. На, ну на, не говори. И что ты И привязала? Где ты привязал. Ну, я ничего не привязал, ты сам не тебе... Короче, козел отвязан, но никуда не убежит. На. Проедет машина. Идите сюда, идите ко мне, ко мне, ко мне, ко мне идите, идите, идите, идите ко мне. Машина может это. Иди, ага, мне, ага. Ага, ага, ага, ага. Перемасленый Конечно, движение тоже как... Вот, видишь, я живу? Папа будет стирать. Да ладно, да? Теперь гуляйте. Нападайте этому Вот Здесь красиво сообщать, сейчас скажу, как с сестричкой. На! Смотри, Парисофон. Вы не хотите травочка? Что-то они не держат. Ох, видишь? Ну, так невестку и, обижаешь не то Невестку свою обижаешь, а? Нельзя невестку обижать, нельзя. Пошла невестка будущее, а ты берешь ее и бьешь. Ну что ты по дороге, а? Прям все как у людей. так ну сейчас будет второй шоу. О, ты можешь... Подожди. Сейчас я возьму эту собаку граммофона. Не Да. Только надо еще вот. А, этого козла Подожди, я отпускаю. Стой. Смотри внимательно, показываю. Да, я тебя впушу город. Смотри, козел никуда не убежит. Сейчас я выведу собаку. Пошли. Вот это будет, Он будет. круто. Он сейчас будет ее бить. Никто не будет никого бить. Пошли. Да ты стоишь как коза тоже. Иди. Куда мне идти? Куда я иду, туда и ты иди. Никто не будет нихуя. Нельзя, Оля. Убирай. Давай. Это уже я помогаю снимать. Оля, иди козу сюда. Собака добрая, но неадекватная, вот, ее нельзя выпускать, вот они дерутся с тем рыжим, тихо Ну, не подпускаю, я в козу не знаю, витерская, а может пускать, ну, у нас давай-давай идет рядом со мной короче, упрямый не хочет такие сзади идет вот такой вот пес страняет хозяина короче получилось так что не хватает одного этого я сейчас свяжу Собака, все. Пошли, вот они, собака. Пошли, пошли, дай, пошли. Я, вперед, сними его. Пошли, дай, сними. Собака чуть у него дерны. Она... не поочки а меня тоже облюбовал не просто дорогу, вот. А? дорогу? вот такая вот до да, ленинградка ленинградское шоссе а его вот дорога довольно таки загружена действительно плотное движение я бы сказал даже очень плотная пробки когда будет козел тебе приставать, ага. больше его отгонять. Так-то жалко его этого. Не, да. паукшам бери, бери Видите, все, а, он все бежит. показывает, как вас бежит, интересно. Козел никак от меня, никак от меня не может обстать. Так, видишь? А? Вот а? да, так вот. Ну, это... Сейчас есть... снимай, снимаем в гости трактов. Может, его на шее не взять? Ну так. Это качай меня реально, народ не полюбил. Не любит он блогеров. Не любит он совсем блогеров. Мне провода не съест, да? <свист> <О>! <свист> опять, опять, опять Опять у меня не влюбил Да не, я, я же не знаком он может меня и подануть если я его ударю Я просто вижу реакцию как бы на собак все, твой, все, ть... То, что может и легнуть Видишь, он лекает, Ну чего ты? Блин? Ты хорош. Хорош. Это возбудился. Блогеров не любит, наверное. Козел не влюбил меня собаки на моей стороне тоже держит тыл Вот а сейчас опять держит держит, опять держит держит держит держит держит это длинная роза получилось у меня вроде бы успокоился Нельзя, травода нельзя. Так его вообще не зовут, да? Володя его а, зовут. Володя, Володя. Володя. <свят> не съешь провода. <свят> Все, так, тихонечко, идем домой. Прогулка закончилась. Ну, сейчас лобей, лобей. Владимир, козу надо любить, а не бить. Любить, Один ну, Владимир ну, уже козу нет. свою оставил, ты тоже не хочешь ее брать. Пошли домой. домой. Су су суровый он, мужик. Сюда, да, Володя. Только бзитка дай его малыш! Пошли домой, домой. Девять. Вот такие наши бушки. Да. А сигареты кушаешь, да? Вперёдь. Да? Дайте ему сигарету. Дается, тебе а тебя да? да? Если да. ты куришь, он да. Так, давайте угостим нашего друга Владимира сигаретой. Ты будешь сигарет? О, смело. А, <с> <с> Все, больше сигареты нету. Все. Не сожрал. А, На, он под он. Люб, О, Курение это вред дружи. Пойдем. Пойдем домой. Он это да, все не требовал. с <Mexico> требовал. Пока мы по он пачку сожрет. Володя, сигареты стоят денег. Сигареты стоят денег. Брать его на, на поводок. <с novice> Давай, иди сюда. Нет. Давай я пойду, скажи. Да, да, у меня там сигареты в карманах. Вот. сигарету почувствовал. <зеф Hag> запах, запах. Манящий запах. Попока. <зеф」. зеф> <organized> Всё, Владимир, бросаем курить. Спасибо. Ай. Так вот, наверное, не хозяин как козла, а хозяину хозяина ведет. Зря говорят, что, ну, Жив... Володя, что ты не животные, как дети, не хотят домой идти, да, скажи, я еще не нагулялся, но ты хороший, я знаю, да, да? рога у тебя прикольный, кстати, я тоже когда-то с такими ходил, я думаю, все понял, да, Вот ты хороший, да? хороший, О, не сигарету опять дать, Потому да? что может, ему еще одну сигарету. Брать? А? Может, еще ему одну? Не надо. не надо. Я вообще ему не даю сигарету. Так он найдет, д ⁇ Ну, а А кто оказывается наркоман в волоне, да? Ну, наверное, он здесь поднимаешь. Ну, нормальный, козел все нормально. Пошли, пошли. пошли. Но вроде бы успокоился, да? Красавец. Друзья, пишите в комментариях по поводу вот этого чуда козла. Очень красивый, на мой взгляд, козел а какая порода? Нубийская вроде. Нубийская. Вроде. А девочка генийская. А может, я не понимаю. Будем ждать. Хороший. Будем ждать прибавления в семействе. Нет, прибавления пока нет. Он вообще к ней не подходит. Народ, извиняюсь, на рапорт. Просто вот он. он все время с людьми был, наверное. И еще не понимает, что. Ну, теперь начинает жрать. Все, я его отпускаю. Успокоился. На. Там все может не надо, потому что ловить потом. Я его на длинном поводке вожу, и он куда хочет бегать, ездит, ну где-то полчаса, каждый день с утра. Вот. вот сейчас он успокоится. А это дразничный участок. У меня где-то месяца да нет уже год уже год у меня потому что зимой дали ну вот уже он один раз линял ну и девочки нашли а он девочки ноль ей три года а ему два будет виктор виктор ну когда я у вас первый раз в гостях был девочки не было не было. Она появилась дня три назад. Человек Олег, кажется, его зовут 70 лет. Очень интересный мужчина. Он 20 лет. Э, усадьба Лермонтова. Это за... сходний туда. Хотел открыть зоопарк. Было в него очень много живности. Ну, вот козел пришел. Куда очень хороший, а вот это его под, подразнивают, он не обращает внимания, потом бегит и бьет ее, но он сильно не бьет, он пробует. но я за этого не говорил, жаль, что он не получился зоопарк, он все раздает, вернее последний указанецов, были кролики, были очень красивые Куры разных пород декоративных и сейчас там остались джарпицы жар это что хвостом не страху все ну в общем там еще есть все, тихо, тихо, тихо. домой домой домой домой рога у тебя красивые шикарные рога грива рога красивая тоже да? видишь уже с тобой спокойно да, ласковый да только меня это не лупи как свою жену. Он вот. разный бывает. Ты вот. как человек, да, у тебя настроение. меня снять. Очень хорошая <свят> собака, Герда зовут ее. Хотели забрать у меня, но я не отдал. <свят> Пошли. да? Владимир, провода есть не надо. Провода есть не <связан> надо. <Давай его> принять, <связан> Иди сюда. А я а, у нас борьба с ним. Сильный, сильный сволочь, он играет, я так понимаю. И если бы он хотел он мне навредить, а наверное, уже валялся тут а Потому что сила у него, действительно, сила большая. Ну, он не сильно, он, наверное, на Поэтому народ, он играет. Зла мне не желал. Этот красивый козел. Экз, экзот, скажем так. Мы идем за хозяином, за Виктором. Идем ну, в гости, домой. Был бы длинный колодок, он бы за ним побежал. Ну он да, он уже собакам жар давал. Не я правильной Возьмем козла, возьмем козла, пойдем в сторону до церкви, там у него есть места, где он рогик чешет. Вот, ну сейчас это сделаем. А к людям же он тоже, да, пристает? А? На остановке к людям же тоже пристает? Ну там уже он попал куда-то, в ютуб, что он в автобус залез, не могли выкинуть его. А, -а, -а, а. пошли, пошли. И надо же, вернулся обратно домой. Да, ну он постоянно туда ходит, ну к людям. Он а -а -а. привык. Людьми, людьми. Я же тоже это чудо увидел на остановке, да? Да, да, да, да. Где мы с тобой познакомились? На остановке, да. Да? Хороший. <порху> <порху> <сорок> <сорок> Одним глазом. Косет лиловым глазом. Пошли. Кстати, песня Михаила Боярского. Давай, давай. Это же Боярский, да, поет эту песню? Ну, да. А как называется? А, рыжий конь, по-моему. Да, Это песня моего детства, поэтому... Вот. А ты рыжий козел. Да, ты рыжий козел. Скажи, я конь, я не козел, я конь, да? Благородной породы, да? Скажи. Вот. да? Такой, да? Такой вот. Жалко, вы, друзья, погладить не можете. У него очень приятная шерсть. Сам он очень ласковый, добрый, совсем не злой. Как могло показаться. Такой красивый вот такой раскраски. Не знаю времени А бывает такой. Пошли. Ну пошли. Водя на работу. Володя не хочет работать. А в принципе. А каждый, эти люди, с утра... Давай. Видимо, с утра не никак не может. Такое. Времени нет. просто. сейчас я буду уже... Да, да, а потом мы да, собаку да, Пойдем, а? все. Пойдем. да, да, да, бежим, бежим, бежим, бежим, да, да, да, Держим, держим, держим, догоняем. Вот мы догнали Виктора. Рассказы продолжаем съемку. Идем куда он любит ходить. Здравствуйте, ребят. Простые люди, местные, наверное. Так, Владимир купирается. ему дадим это. Президента будет выбирать. Просто он не понимает, что его берегут и охраняют. Да, собак сколько, и всем вернули. Идем чесать рога. Ну, мы подходим к нашему турнику. Сейчас я его подведу. Иди иди, иди, иди, Ну, к сигарету нашел, конечно, это уже все. Это его капли. собирает. Бычки собирает. А... Это может быть хорошо. Кто -то я перестану ему давать разрешать, и вот он уже болтеет. Коман, вам на... это. А? Ну, это тоже не если это ему вредно. Ты такой хороший. Ну, бычки он собирал всю жизнь. Мой дед тоже не курил. Так, давай Вот сейчас он будет 15 грамм. Спасибо. уже к нему не подходи, тут Спасибо. Спасибо. Спасибо. Молодец, молодец, молодец. Играйся, играй. Видишь? Белый заряд. Друзья, вот так вот наш Владимир чешет рога. Ставьте комментарии. Есть ли у вас домашние питомцы? Фу, гера! Может показать? Листу ну, шиклисту пристало Станы да. кожаные Животные очень добродушные Вот она играет так Она не хотела ну, никого Каждый день я ему даю играть По минут 10-20 Чтоб ну, силу куда-то девал Ну роги были чистые Молодцы а вы... такая хорошая но ну, я спрашиваю друзья я спрашиваю тут pues, мау ли породы не знаю это, как это альбинорка наверное вот ну полтора наверное очень ну красивые животные вот так. так владимир пойдем сниматься пойдем сниматься Как? скажу, я все могу. Постоять. Владимир может постоять на себя. Не знаю, он путает. пойдем. Пойдем снимать кино. Мы уже пришли на остановку. Много людей, которые едут на работу утром. Для многих это экзотика, потому что мы находимся в Москве. Станция Подрезкого. автобусная станция. Возьми, брат. Дай ему перенести. Сейчас Володя будет наркоманить. Все, Володя, пошли на вшу. Володя уже знает свою меру. Вот он отсюда никуда не хочет, туда не Стоит постоянно. Кого-то ждет, видимо. Пойдемте уже к Виктору. Давай, пошли. Володя домой. Володя. Володя, еще курить кормить надо, пошли. Пошли. Это мужичок, самый э, веселый, всех добрый человек. Владимир кайфует. Вечером отпускаю, утром иду сюда забирать. Он сам сюда приходит и сидит. Все. Они подружились. Владимир не хочет оставлять хорошие своего люди, друга. Люди любят животных. Да? Но я говорю, хорошие люди, животных любят. А вот я ему привез эту. Его же породит. Но она меньше ее. Ну, или гона еще сейчас нет, я не знаю. Ну так бьет ее. Ну, это их не отношения. Может, вначале, чем полюбить, надо побить? А что это гавка? Она играет. играет да. Вторая не играет. Пошли, пошли. Володя, домой, пошли домой. Пошли домой, пошли. Друзья, как видите, не все люди такие любители животных, э, пошли, пошли. очень городские, на мой взгляд, с даже. Хотя сам в городской житель, настолько, чтобы не любить животных. Как видите, Виктор очень большой духный человек. Не хочет Владимир идти домой. Вам надо. У Виктора тоже есть, дела. Как, вам, как вам козел? Друзья, ну вот мы да, с Владимиром. Стоим. Меня вроде бы полюбил. Не много, а может, немного может много, Да. Он ну все. Валдей. Валдей. Да? Это наш главный актер. Думаю, вам всем он понравится, а может, уже и понравился. Вы обязательно подпишитесь на мою страницу ВКонтакте, также на мой канал YouTube. У Володя тоже. Не против, если вы это сделаете. Да, Валдей? Да. Здравствуйте. лайки и обязательно пишите комментарии о, о, о. Да? у меня появился друг вот здесь как, как она красиво какого -то, какого -то. как ее зовут вообще-то алия алия, это, алия это невеста володя да, да. Тут немножко не так. Алия это тут начальница паспортного стола, а начальник полиции Долгов. Вот Козлар зовут Долгов, а ее Алия. Но это не я. Приду. Это не я. Приду, Ой, молодец, молодец. Будет жить. Так, все, я побежал до козла. А козел воняет, да? Козел вонючий, козел вонючий. Я, вот видите, меня снимает. Козел вонючий, он сытся. Ну, не он. Он тоже козел Видите, вчера кидет раз... идет время. Ну, снул. Он вчерашний. Я... Ладно, паровозил. Я о Козел вонючий. вонючий. Да, да, да, в сейчас. Заходи, в гости буду показывать и рассказывать. Давай. Все. Спасибо. Так, идем, друзья. Я, у меня нет оператора. Пока. Так, вот это бардак. Вот это мой друг. Его зовут Иван. Хороший души человек. Так. Это тоже Иван. Но немножко с градусом человек. Немножко с градусом. Ну, Россия или ты откуда? Откуда родом говорит? Волга. Волга! Волга! Волга! Волга. Ростов на Дану-Дану-Дану -дону -дону -дону. и Орел! Вот, Терла, друг. Значит так, спасибо. Друзья, давайте я пройдем во двор. Слышишь ты? Да. А, а что, покажу, вот это, Волга, без Волги. А, да, а вас, извините, как.. Ольга ну, Александровна, да. Ольга Александровна. Очень приятно. Так, собака очень умная, самая э, старшая здесь. Вот, зовут ее Азов. Азовушка, девочка. Ну, подними, Иди ко мне, иди ко мне. Прибой, И... ну, иди, вот прибой, да, это тяжело. Вот, прибой. Собака отдыхает, нежится на солнышке. Нет, в теньке, наоборот, друзья. Мне 15 лет. Она нельзя, нельзя. 15 лет? Ну, скажем так, все мы умрем. Она тихо умирает. Тихо умирает. Она уже старая, да, то есть да. уже время ее пришло. Да. Она тут всю жизнь прожила. Поводка никогда не видела. Ну. Вот такое вот чудо, друзья. Смотрите. Да. Тут уже бесполезно. День. Ей сделали эту. Ну вот видите на уши. И как она называется? Ну, мне касаться, цивилизацию и пошло оно уже. По-своему, девицейские, деле... Ну уже, ну что, ну, ну, но ну, мучить собаку я не люблю. Вот как есть, Бог взял, Бог дал. Не наоборот, Бог дал, Бог взял. Молоко есть, но она уже к этому молоку имеет отношение посредственное. Пошли. Мурник, вон коза. Мне вот и самое крутое здесь – это вот такая козочка. А, вот так, может... где козочка будут стоять и бытовки, и тогда я выкручусь из нищеты. Вот это для перепилов. Никак не могу еще вот показывать. Вот это, вот видишь? Оно стоит только в дураков нормальных людей тут перепила. Вот посредились. Идем за Виктором. Я, очень долго ждал этого момента, чтобы поснимать Так, вороны, куры и лошади. Я, ай, блять, я ее никогда не вытаскивал. Это, Короче, я не буду трогать, а то меня она убьет. Я подбитый ее нашел по дороге. Живет, она не жалуется. Это ворон или ворона? А что я пробовал? Вот попробовал сильно кусать, я не буду, сейчас времени нет, я хотел взять на руки. Так, яйца, где яйца, кури я вас на стряна кормлю, Курей нет, а, желать нет, яйца нет, все, все, все, все, да, вот это цесарь белый, вот это очень красивый цесарь, это шкра... очень хорошие куры, вот петух красивый, ну, даже приоткрыть, но они, хоть бы не выскочили, это для, о, горы гуры, горы гуры, гуры, гуры, они не боятся, меня никто не боится все раз, все сейчас мы тоже дадим жрать воду вот это больные, их видишь, чуть-чуть побили вот красивый сенсор так, так, так вот. Ну, вот это надо на зиму помещить так, ребята, я боюсь почему? потому что я не каждый день держу этого цесора. вот и боюсь, вот это очень хорошие куры о! это птица дикая это будет. Ты не думаешь, что это так? Видите, я правду говорю. Я не профи. Заножку, заножку держать. Вот заножку. Все. Вот вам цес. Цеша это цес. Это курица. Тихо. Тихо. Ну все, вот так я приблизительно. Так что я не крутой специалист, но я ищу. Это очень хорошая писа. Все. Могу показать, как он летает. Вот так. О о, о, о, о, о, о, Нельзя, нельзя, нельзя Все, хороший, хороший Если я за лапы держу Все, все, нельзя, нельзя Можешь показать страшно. Вот какая-то собака Вон, сейчас порвали Вот это, тут были куры, сенсоры поели Вот, видишь Вот это страшно Ну, так какой хозяин, да Ну, вот сенсор показал Так, я ее ноги не отпускаю Отпустишь ноги, он может, короче, хуже орла ну вот, на подержи, понюхай. Я не буду рисковать, не хочу без глаза остаться. Да. Поэтому. Вот, я их люблю. Так, у него, конечно, надо кормить побольше. Так, все, я сейчас открываю. Глаза мне еще нужны для монтажа, смонтировать это видео для вас, друзья. Чтобы вы видели. Да, все. Виктор меня тоже будет контролировать, чтобы все качественно сделал, красиво. Как Я будет. дал ему обещание, что все будет очень качественно да. интересно. Да. Но да. интересно ну, это. тоже зависит от Виктора. Ну, вот. вот, вот красивый, вот через клетку покажи. Вот это очень красивый цесарь. Вот, вот, молодец, молодец. Ну можно приоткрыть, конечно, вот, через клетку. Он, он будет, понимаешь, это дикое животное, видишь? Вот. На павлина похож, да, чем да? Да, да, да. да. Друзья, вот красавица. такой эксклюзив вы мало где можете увидеть. Вот, красавица. Не кур обычных, а именно вот такую вот птицу. На мой взгляд, это очень... И ничем не болеют они. Ну, так говорят. Они курица несут, несут. Цесарки несут. Это одни не цесари сейчас у меня. Uh -huh. Uh -huh. Вот тут была цесарка. Вот тоже вот тут, вот тут и вот там собаки порвали. Но не, не может и мои, ну, не, не знаю. Вот, вот порвали, все, все А куры, куры это обычные, да, я так понимаю? Ну, они как бы породистые Вот это вообще голубое, голубое яйцо несет Какая-то из этих кур А нет, посмотри Нет, так нету сейчас а -а -а. Это, Ну, может, будет, я тебе позвоню потом покажу Ну да, по-любому с тобой встретимся, я думаю 100% Все, приглашаю всех, пожалуйста Телефон ты выставишь Адрес уже есть Виктора, а на что вы содержите вообще все петли? В общем так, живу на мусорке, пенсии не дают, ну это смешно и грустно, но выкручивается Просто у вас, я смотрю, очень много жирности, прям как запах. Да, и все хочет кушать И, и, и козы, и птицы, и собаки, и собак да. очень много да, они собак... же все кушать хотят, да. да, да, да, да, да, и я хочу. И не только кушать, но и надо и выпить. То есть люди да. помогают вам как? -то? Помогают, ей очень хорошо помогают. Это немного их, но есть, привозят по мешку корма собачего и не только собачего. Ну вот так. Друзья, я под видео оставлю ссылочку, мы пока еще не договорились с Виктором, на его страничку Вконтакте или в Одноклассниках, он обещал открыть страничку Или канал на Ютубе, кстати, тоже я ему эту идею подкинул Вы сможете зайти, нажав на ссылочку под видео в описании и найти его А Если вы захотите, будете проездом на Ленинградском шоссе в Москве Это Московская область, скажем так, остановка Черкизова да? Это не Московская область, это Калининград, 11 километров от Када церковь красивая черкизовая остановка и чертизовская смотри голуби покажи это соседа вот-вот вот вот вот вот кстати сейчас если тебе не трудно будет давай на чердак залезем и если там есть голуби еще и буду голубей разобраться я не договорил вы да. можете написать этому человеку и вы приглашаете в гости да. Всех, всех и всегда. А помочь, так, вот. чем можете, то есть. Ну, помогать это от души. Хотя бы, да, покормить ну, животных. Покормить, я сам покормлю. Лишь бы было чем? Ха-ха, еврей. Так, ладно. Вот и родильный дом для этих. Для, для чего? Для, для, для цесарей. Так, ты забыл про озеро. Ой, пошли. Пошли. Спасибо. Ты пошли. торопишься, я понимаю. Да. Поэтому ты тоже Люди меня... ждут, ты сам видишь. Извини, не обижайся, Если... что я так... Не, все нормально. Ворвался к тебе. Все по-человечески. Чем больше будет добрых людей, тем лучше. Друзья, да. я ворвался к человеку в наглую. С утра я его разбудил. Так. Потому что скоро я... Будил, я... я уже работал. Уезжаю с Москвы. Вот, смотри, как встала. Видишь, вот она. Мы их снимали. Может, да. отчапает. Может, отчапает. Вот глазки. Я ей все вс ⁇ жизнь, глазки протираю. Вот. Тихо, подожди. Подожди. Мне хвостом по камере досталось немного. Друзья, все. Конечно, на это смотреть тяжело. Да. Когда человек уходит, тяжело живут на более. Э, ничего не. Все, пошли ходить. Все, все животные очень добрые, хотя многие живодеры да. и тому подобные люди Ребята, их я обижают, я даже в озеро. Сейчас, смотри а Слушай, виктора расскажи вообще предысторию, как историю ты... это мечта идиота моя. всю жизнь жизнь возле речки, но так как речки нету, я выкопал, ну трактор выкопал, люди обложили, но вода уходит вода уходит но э, я еще сделаю вот так будет тут будет э, водопад рабочий но водопад рабочий это не главное э, сейчас я сюда залезу тут я уже расплавал тут глубина вот такая приблизительно вот. Ну как бы метр 4 Да. 1. больше 4 это диаметр верху. Ага. нет по верху 8 внизу 4 вот, вот такая чаша Теперь, вот где ты стоишь, вот туда будет метр э, горизонтально, а потом будет чаша, как олимпийская, как олимпийская чаша, и высоту еще на метр подниму, вот, вот, отсюда. вот здесь, и где-то вот так я еще подниму воду. Ух ты, вот так. это такой вот водопад, да? Это водопад очень так крутой. Как красиво, Он грубя. рабочий, и оттуда падает вода. Вот, ну... Я говорю, что вот на такой уровень это 100% по этот камень. Камни разноцветные, в разных местах тыреные даже. Ну, неважно. И будет вот так красиво. Будет подсветка, и будет много рыбы. Приглашаю на уху. На рыбалку вот так вот. На рыбалку, да-да-да. Ну, рыбалка сухой будет. Скажи, а как ты вопрос решил с тем, чтобы вода не уходила? Значит, я дурак. Не решил я этот вопрос. Надо вот сетка, видишь, вот тут? Вот сетка. Да, да, да. И просто тупо выложились сеткой. Вот здесь. Все это тут сеткой выложено. Но надо было, перед тем, как положить сетку, надо было. Вот она, вот она. Сетка я бы завел. Вот, вот, она есть. Надо было рук, с ручками все это смазать, глину. Потом как ну, вальки или вальки затереть глиной и положить сетку. Вот тогда бы вода не уходила. Ну, я буду зимой рыть колодец, и будет автоматическая подача воды. Вода остановится, остановится. А, а вода, извини, откуда будет? Из колодца. Из колодца. Я Пусть буду рыть зимой колодец. А, С колодец, а по водопаду, да, она будет? Ну Нет, вот. А, по водопаду. Шланг? Нет. Вот тут я буду две трубы вкладывать, вот тут две трубы, вот так. И будет mm -hmm. датчик стоять. Но вода будет вот где-то на такую высоту, вот, точно. Вот дорога, если ты можешь поднять, показать дорогу, нет, дорогу вон, вон асфальт. Угу. Вот будет так. выше на 15 сантиметров. Друзья, очень тяжело подниматься, ну как, а. Вот, видишь дорогу, и вот по уровню тут еще будет выше. Вот так, вот это будет вот такая ширина, можешь показать, вот ногами я показываю, вот. вот так, а потом часто, круглая, вот по, по кругу будет еще больше подобные как вот это тоже будет камень ну или имитация камня вот и будет свет там подсветка это... да да и еще желание видеота есть такие водопад это водопад само собой будет работать и будет работать еще фонтан есть такой фонтан вот такой ключ нет не ключ кран вот такой длины ну сантиметров 70 и как будто вода постоянно из него падает. Он ничего не прикручится. Но я в этом не соображаю. Слушай, а рыбу-то какую хотел вот куда? Рыба, купить? карась и карп. Все, карась и карп. Ну, хищная не будет, потому что всю икру сожрет. А вот, ну вот так, карась, кар, Слушай, ну у тебя здесь рай, у тебя прямо здесь.. Это я только сделал рай, потому что я уже в аду был. А вот такой вопрос, тут башни, да, вот наверняка же достают вот эти вот э, новостройки, да, наверняка же предлагали выкупить у тебя. Э, даже вот, угрожали. Сейчас. Угрожали даже, да? Даже угрожали. И что ты им в ответ показал им. да да Слушай, ты молодец. Вообще, ребята, я вам скажу, это место очень-очень возле церкви. Во-первых, это уже не пусто. И когда смотришь на самолеты, удивляешься, уже я 20 лет тут живу, 20 лет удивляюсь, как они летают. Ладно, пошли. А, вот это уже на зиму, видишь, вот уже готово. Кормушка для... Причем м -м -м, оригинальная. Так... А, смотри, я не знаю, ты полезешь или нет. Ты полезу, конечно, Полезаешь, да? Полезешь, давай быстр. Баня, баня, баня, баня, банничка. Ой, моя Золушка. Ну что, Золушка, блядь? Ну не ругайся. Вот слово давай, давай, давай, давай, давай. Что-то у тебя чибисы. Мы там сейчас нет. с Виктором полезем на чердак. Я хочу посмотреть, есть они О, там или нет. Алабей! Следом. так тебе как помогать я думаю сам думаю сам Справлюсь, давай. да надеюсь по крайней мере друзья я залезу не свалюсь собирать меня некому виктори без меня полно дел залез я же говорил вам что я год вот кот я котяра Возьми по Кстати, крышу. Он живет дикий кот. Ага. Дикий это порода какая-то, да? Вот они на окном сидят. Так. Видишь? Лампочку выключить. Все, сидят, я рад. Ты показал? Лампочка не мешает? Смотрим. Вот, хочешь залезай туда? Если хочешь. Так, друзья, сейчас я полезу на туда. чердак. На чердак, да. Снимать для вас. Это еще и голуби тут будут. Я рад, голуби непростые. Может вы тоже сюда ко мне и в руки возьмете, покажете э, подписчикам. Не, ну там уже нет. Главное, что они есть. Нет, э, в руки возьмете и покажете, ну, как они вообще выглядят. Э, нет, я не буду брать их в руки. Почему? Э, ну я, как тебе сказать. Пока не то, что не достоин. Тут человек есть, который не то, что ухаживает. Так, у них есть все. Я не могу там все говорить. Сейчас залезу. Ё, твою мать! Ну, открывать не обязательно. У них. Ну давай, ну что там, господи. Ты котик пули-пули-пули-пули-пули-пули. А, если кушать им есть все. были, были, были, были, были. Они, я не думаю, что пойдут руки. <и -плево> а где вторая? Вторая вон уже сидит, видишь? Не theater. надо, не надо их руки брать. Белые. Надо да? Очень красивые голуби. Очень красивые все. Вот, выходи им есть. Вот, выход свободен. Вот, он уже Я хочу, чтобы они привыкли. Угу. Они еще меня не знают. Вот почему. Понимаешь, сильно. Не надо пугать их. Я напугаю кого хочешь, но только не голодей. Все, пошли. Друзья, Потом вот мы тут им сделаем отдельно, чтобы они все не засирали. Видишь, они... Ой, тю-тю-тю-тю-тю. они сами не хотят пока вылетать. Все, они привыкли. Так, лыжи пока берем. Вот. Кто любит лыжи, приезжайте за мой... зимой на лыжи. Лыжи простые, советские. Так, все давно, ой, и ботинок советский, смотри, видишь, СССР, СС... ну не с СССР, но это уже, конечно, старомодный, но кому размер подойдет, крепление для этих ботинок, э о, чтобы не думали, что одна пара, две пары, сорок 45. -й. вот, 45 размер ждет, пожалуйста, бесплатное ждет коса. своего хозяина, да. Не Я вообще-то вот так вылазил. Мать старость не радость. Так. тоже я очень рад, что голуби на месте. Так, покажи округу. Тут когда-то будет порядок. И есть желание, что-то еще раз вести как они называются. Вот, козу не меня. А я буду говорить. Вообще я вести. тоже покажу. Завести, как они называются. Ну, хвост вот так. Павлины, вот. Место и церковь, церковь покажи отсюда. Да, друзья, очень красивый вид. Вот, место золотое. золотое. Солнышко бьет в объектив. Я думаю вы рассмотрели так, теперь вниз это не дом это я живу в вагончике вот первый показывай кошку вот вот вот вот побежала вот кошка да вот такой вот тигр, а маленький посмотри тигр. на вот это вот о вот Вторая это вот кошка. это она лежит на сушинной доске такая вот ласкучная черная кошка друзья все кто верит в приметы про черную кошку все это чепуха они очень добрые ласковые создания нежнейшие прям гладишь и чувствуешь какие тоже приятно нам обоим приятно Итак, поехали дальше. вот это маленький маленький котел цветы который куда-то спрятался а давайте мы вот так его поищем а вот он, а, он спрятался, дикий пока, да, я так понимаю ну, а, а это а, обычный, да, породы, обычный? обычный, да, дворовый а вот, она, да. а вот она сама лежит, а второй где-то есть, у нее двое грациозная, пантера, да? пантера <свят> <свят> причем фамилия, не фамилия, а имя звезда звезда, так, ладно, показывай то, что я тебе покажу так, вот вот этот мне нравится портрет. Вот это мне нравится портрет. Вот теперь, э, ну, то у камни, то из камней. Рядом, э, извиняюсь, это я. Вот. Да. А ты здесь такой в очках, прям писатель. Ну, Когда-то, да. Или художник. Ну, я вот так просто Ну, вот это покажи обязательно. Вот. Так вот. Вот. А, Серафим Саровский, да? Икона. Николай Угодник? Я не буду хвастаться, я не у церковной, но мне нравится. Вот, вот то, что есть, то, что я тебе показываю. Божья Матерь. Да, кстати, это моя дочка вышивала, вот тут. Угу. Вот приятно. Друзья, у меня Софи палка давайте попробуем. Вот, да. Ну, да, да, да, так. да. Очень, очень красиво, я бы сказал, даже вот сейчас поближе попробую. Здесь очень тяжело подобраться. Безумно красиво. Смотрите. Пишите в комментариях. Смогли бы вы также? Ну да. Я думаю, не каждый из вас навряд ли смог бы так же. Очень красиво. Так, я держу цветы, падают. Можешь показать? Да, да, да. Так, показывай цветы. Теперь мы вот, вот, вот сюда вниз, вниз, вниз, вниз. Друзья, вот такие вот у Виктора цветы. Да. Кстати, я тоже обожаю цветы. И многие говорят вот про мужчин, как так мужчина может любить цветы, а на самом деле он может любить цветы. Тогда заказываем. Так, книги тоже есть иногда. Видишь, да? Интересные есть. Так, хорошо. Какие какие? Не надо знать. будут просить прочитать? Ну хорошо. Хорошо. Так, вот дальше. Вот это очень интересно. Я когда 20 лет назад сюда пришел, оно было в мусоре. Вот это. Ну, я тоже не совсем понимаю, но непростая. Вот, просто я с мусора взял. А Картина нравится тоже. Кошка так никуда не ходит. И тут хорошо, значит, они меня не боятся. Ну, ты сюда зайди. Ой, тут Ну, тут я иногда... А, творческий беспорядок, скажем да, да, так. Да, да, да. Можно, да, мне да, противник поснимать? Так, тут, вот, Самое вот, главное, что... мне нравится... Подожди, черт с ним, я... Э, зайду... Хоть не разваться не буду. будут. Ну, так, иди сюда ближе, а сейчас будет... Я боюсь на судить. И чего, вот этот медведь сейчас будет петь. Показываю. А вот он, маленький тигр. Да. Я теперь вот это покажи. Вот собака. Вот ну, такая вот, да, собака. У тебя живых живых сколько штук 10. Да, и живых и не живых. И да, и даже есть такая пушевая собака. И смотри, на чердаке лыжи и тут лыжи. Видишь? а тебя да, вообще так увлекаешься? увлекался когда-то. Я просто бегаю Опа! Самая крутая игрушка, да? Рядом в это не наигрался в детстве, но так не пишите, я тоже в детстве играл. Все, пошли. Так, вот еще так, я так. вот это вот не поснимал. Смотрю тоже. Ну, так. Иконы. Это уже а -а -а совсем Виктор, я смотрю, вы очень верующий человек, нет, да? Нет, нет, нет, нет, я даже это где-то. Ну, в душе, конечно, верю. А я почему тогда у вас верю. так много... Это хобби. Вот, вот это, покажи, и каждый даст название вот этому цвету. Люди, пишите в комментариях, а -а -а, если вы знаете, как из этих э цветов... Не-не-не, не вот цветов. конкретно, вот конкретно. Сейчас я еще покажу. Так, вот это мне а -а -а -а. подарок на 50 лет. Вот, сейчас я вам покажу. Может, у нас уже пошло настроение. Значит... Э Подожди, подожди, это чтобы не обосраться. Значит, вот это где-то я спереди, если видно, да? Угу, угу. Вот это я спереди. Угу. <свес> <свес> вот это я сзади сейчас. Ну, я думаю, нам к <свес> делать не придется. <свес> <свес> <свес> вот это я сзади. Но Это же картина. Ой, а вот это я даже не знаю. Это что... искусство на самом деле. Это да? искусство, <свес> вот какая красота. <свес> вот. <свес> а это то, что усыхает. <свес> <свес> <свес> <свес> Круто О, Теперь неправильный образ жизни вести Это были очки Это уже <связывается> очки <Вот. связывается> Ну очки уже спали Вот видишь угу. О, <связывается> картина Репина Так, вот она вот здесь сидит Вот так как. Вот. Причем это мне подарили Подожди, сейчас Мне вот. э, 60 На 60 лет мне уже 62, сколько, 3 апреля Друзья, поздравим 3 апреля Виктора Да, да, да Обязательно да, в комментариях да. Потому что он а, а, почитает И я надеюсь, что он будет следить за дальнейшей судьбой этого видеоролика да. И почитает то, что вы пишете Может быть даже, может быть даже кому-то и ответит Если почитает нужным Да, да, ну все неприятно. Так, я поливал, поливал ну, можно полить. Творческий процесс пошел. Все, да, Настроение вот. идет вверх. Да. Это хороший знак. Смотрю. И все, пошли чай пить. Пойдем. Друзья, вы пойдете с нами пить чай. Да. Да. О, дедушка берет палочку. Пошли. мне самое больше понравилось за голубей за голубей так, ключик а, музыку нельзя включать? <плодисмент> ну, нежелательно не на самом деле авторские права, авторские права. сок, авторские права. сок. Как, какой запах яблоками, да, печеными ну это ж прям по видлам запах делается. так, вот это уже запарил э, курян вот, процесс, видишь? Запарил овес. Так, вот это, спасибо, сделали мне какао и с этим. Сейчас я накрываю стол. Это сюда. Это процесс грязь. Так. О! Снимай! Вау! Вау! Назад. Э, в СССР, да? Это... Ну, не совсем в СССР, но красиво. Я тебе наливаю, конкретно тебе наливаю... Друзья, вот такой вот кокао. Можете мне завидовать. Да, можете завидовать. А что я себе налью? Мы пойдем с Виктором. Это у тебя комната, да? Нет, это мой сарай. Тут я животным варю кушать, но и сам китай. Это мой сарай. Называется кухня. Так, извините, то, что есть. Давай тогда с тобой за знакомство. Давай за нашим. Знакомство да. с хорошим человеком. Большой души, кстати, друзья. Если вы не заметили, человек очень большой души, очень добродушный, гостеприимчивый, Во. что самое главное, и это в Москве большая редкость, чтобы вот так вот тебя встречали. И, и не только в Москве. Показали и не дали тебе пин-кап. Под жопу, хотя мне уже давно пора его дать потому что я нет, реально нет, сегодня нет, да. просто достал человека, просто достал. Привет тебя Да. Ну, ну, ну, ну сейчас у до двух. Сейчас у до двух, так? даже не знаю, что она выстрела. Может подыхать? Да. А ей плохо было, да? Э, ночью? Тихо уже пил. Ночью ей было неплохо. ей было плохо две недели назад. Пена нас отошла. И судорами. Я думаю, две недели она уже мучится. Но у нее после стерилизации появилась проблема с вот там. Э, Метастазой. Короче, рассказываем дальше. Жизнь продолжается. Когда будет готов вот этот. Э, бассейн. Я был в одном месте, очень хороший, ну не тоже банный комплекс, а там все, двухэтажный. И вот место позволяет его так построить. Вот так построить. Это не знаю для кого, но для кого-то будет. И пошли вот сюда, прямо на э, прием пункт металлолома, прием пункт металлолом. Вот это, не знаю, кто привез, я купил за 1000 рублей. Вот. Оно 18 килограмм, алюминий, да. Ну, люди сдали, но ну, ну, я думаю в рабочем состоянии, я не буду сейчас поднимать и мне не желание, вот на этот стол, вот на этот стол. Написано, сейчас это сюда написано дети Индиго». я купил на блошинном рынке за 500 рублей друзья вот эта надпись а вот он пластмассовый это. в принципе но тут покажи слова путина есть нашего президента вот для россии сейчас важно не потерять ни одного талантливого ребенка В.В. путин который уже показывал ну вот сделай чуть-чуть шире желательно Флекси глаза, ты упадешь сейчас. В глаза и снизу подсветку. Сверху вот это и ночью будет вообще непонятно что. Так, вот здесь я развожу. Показывай. Вот здесь я развожу. Да, что ты, Витька? Показал я уже котов. Вот вас бы показать. Вот, теперь. Э, вот тут. Вот тут сейчас. Что, они поубегали им? E? Как же я разводил, они показываются сюда Я вообще-то тут хотел разводить Ёбкина. Видишь, не все всегда удается Сюда я бросал черви Они, падли все убежали Так, первый неудачный, ну а второй а, скоро разводить Черви, черви для, для рыб А, кстати, я рыб тебе не показывал Короче, они все удрали. Все хорошо, что я сейчас... Видишь, меня... А, вот, вот, чуть-чуть есть. Вот, ну что это, это херня. Это херня. Я советую что... подписчикам, как вот разводить червей правильно, чтобы ну, они... Ну, неправильно все, сегодня. Вот это не камень, это куда-то пойдет. Это легкое, но красивое, где-то для ведухи. Так, пошли, покажи. идет с вами. идет с нами. Вот тут 300 карасей Вот и вот видишь, вот это жаба Так, друзья, давайте посмотрим Так да, что тут ничего не вижу Тут э, где-то 300 карасей вот таких Вот, я их хочу запустить в это Ну, в озеро ага. А так как оно высохло, я всех выловил Вместе с этой девочкой Которая водочку пьет а отдать, купи его. Дай мне выпить. Да. Вот, сейчас я выпью за вашей здоровье. Да. Я да. тебя не кушал. Да. А что ты, друг, это Жалко отдать? Ну, пошай, давай. Друзья, идем за Виктором. Вот а, там домик. Теперь показать только туфлию. А. Показать. Офель. Офель. Вот скажи как я ее постригла, Ой, Она помолодела на 200 лет. Я ее постригала лично. Не, хороший девок. Кстати, зовут ее Лена и очень хорошо вяжет. Может даже под заказ. Виктор, а ты говорил то, что планируешь сдавать. Да, вот этот дом полностью развалить и поставить... Мини-гостиниц или как? -то. Хостел. Да, хостел. Можешь показать, что там через через окна, там видно? Там бардак Его никто там не живет в принципе Это постройка До 1917 года там, Оно уже рухнет Вот Ну вот тут я обитаю Хочу сделать более-менее кухню. Вот, друзья, обитель Виктора. Да. Дяди дома или как? <с> так, вот это карта мира. Это хорошо. Вот там карта животных. Но козел тут две недели жил мне, три дня. Все перелопатил. Вот, вот тут я сплю. Один раз пал с козлом, извините, но было дело. Так, ну, вот тут я как-то что-то пишу, стараюсь картину покажи. Вот тут. Такая вот, друзья, картина. Даже две. Ну, Нам со львом, да? Обратите внимание. Ну, на Вот это покажи тоже и комментарий сделай. Так, друзья, да, пишем комментарии. Известие. Сухарик. Да. Угу. И бутылочка. Я думаю, подписчики до... оценят. Да, оценят, догадались. Да. Вот это тоже не просто. Вы видите, да, друзья, какая красота. Да. Очень интересно. Черепаха. О, вот эта копилка. Иногда... Вот. Коран на украинском языке. Вот. О, даже на украинском И Библия бывает. тоже есть, да. Ну так, ты сними, ну как? Вот, друзья, смотрим. Хотя я крестьянин. Ну, так, так. Вот это мне очень нравится. И огонь от советских времен. Ну, это вот так. Тут не надо. Вот, накормим собачку. Да, Поделился, я 100 грамм выпил, а ему эту. Кстати, собака очень хорошая, и это сын вот той э -э матери, что умирает, плакать будет. Да, друзья, на самом деле очень тяжело терять, терять друзей, тем более таких вот преданных, как собаки, они вообще очень преданные, преданные и ласковые, дорога неровная, извиняюсь, что немного иду Сказка продолжается ребята делаем просто стол, просто стол. Вот, раз, разрезаем арбуз и будем разговаривать дальше вы сами не увидели как мы кушали курицу ну ничего представьте да виктор накормил меня курицей кушали и курицу. Да. Так. значит первое вот это мы ставим вот так вот это мы ставим вот так и всегда я ел вот так с кипками а теперь вот это мне понравилось О -о -о. я думаю, что будет сильно вкусно вот. И дальше мне будет задавать не вопросы так, так, так, а мы а мы будем на них отвечать так. спешка люди ждут вот собачка уже прибежала, значит арбузы были в воде, сейчас посмотрим, это хорошо или не очень, так ничего не отпало, нет, не отпало, оно двигается, все, вот сейчас. сейчас, ну оно же на подсосе, ну все нормально, так, Ровни. Так, все, чтобы прям было. Ваня, да? арбу хочешь? Нет. Вот, все шикарно. Иди туда за синий вагон. Так, провода не попадают в кадр. Надо, чтобы все было шикарно. Нет, провода, на всякий случай их туда уберу. А, ты объем нам делаешь или как оно? В смысле? Ну посмотри. Сюда. Normal, да, будет, будет, будет. Э... Когда я ехал на работу, познакомились с Виктором совершенно случайно на остановке. На остановке, да. То есть э, гулял козел в Москве на остановке, люди, представляете? Я когда увидел, мне, кстати, коллеги по работе сказали, то, что здесь не по козел. Я думаю, да ладно. Но ребята, наверное, ну их белочка, белочку словили и вот им к... стою жду автобус. И что вы думаете? Подходит козел по всем людям, упрашивает конфеты там, сигаретку. Кстати, козло очень любит сигарету, вы это тоже в этом видео увидите. Вернее, уже видели. Вот. И потом оказалось, я уже подошел, стал снимать этого козла, делаю с ним селфи. И тут Виктор подходит. Вот. Думаю, Второй надо... козел. Вот. Подходит. я думаю, сейчас я по хребту получу, как бы, вот, то, что я это чужое достояние, а я вот тут, видите ли, фотографии делаю. Оказалось, человек Олег наи светлейший, наи души Он меня позвал в гости, кстати, это тоже есть по видеоролике Но сейчас, кстати, у меня курицы накормил Это будет Да, кстати, друзья, пить мне нельзя, потому что я на вахте до сих пор Я ее, вернее, закончил, но я не выехал с общежития Пишите, кстати, в комментариях Хотели бы вы приехать погостить Виктор сказал, что может да, принять туристов, скажем так. Ага. Условий нет, но принять. Ты... скоро будет, можно рыбу будет половить. Вот. Плюс Виктор хочет хостел сделать. Два этажа ты хотел, да? Вот. Не ну, два этажа, а двухъярусный. Двухъярусный, то есть хостел. А Двух этажа ты... громко сказано. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Родился ли ты здесь, в Подрезково или нет? на украине, город Склера, Киевской области. Мне 61 год. Ну, я хотел бы, чтобы 16, но вот 61. И 3 апреля следующего года будет 62. Время бежит быстро, значит, не теряйте время, занимайтесь. Ну, кто чем хочет. Но занимайтесь. Я занялся все. Вот. Ну, не все Ну так, видимо. Виктор, а дом вы здесь как вообще? Дом я случайно купил, больной женщина, но как бы 60, 61% Дом постройка до 1917 года, до, это ему уже больше 100 лет, но это уже не дом, это так я вначале прожил там, потом что-то там подремонтировал, сам живу в вагончике, видели. Ну, получится, а, департамент против оформить вот это выморочное имущество есть. Вас достают, да, вот? Достают по всем, по всем статьям. Наверное, им же площадь нужно расстраивать здесь все. Наверное, в России земли мало, надо еще хохла забрать. Короче, земля не оформлена, дом оформлен, только вот какая-то часть, Ну, это ладно. Кому это надо? Приезжайте, все будет хорошо. Победа будет за нами, как говорил Сталин. Слушай, а я ты... уже сто грамм выпил. Слушай, да. можно на ты же, да? Конечно. Ты когда-нибудь променял бы вообще такую жизнь в доме на квартиру, если тебе предложили, например, Никогда. Вот, скажите, шикарную там, трешку? Никогда. Я буду упираться, чтобы меня тут и похоронили. А, ну, может, чтобы раньше не похоронили, пока я сдохну. То есть ты до последнего будешь Да, да, буду стоять, чтобы только никуда уже. Родился я в Советском Союзе, значит, вот этот кусок был Советским Союзом. Ну, разосрались дураки, значит, дураки, мало им все, мало, мало, мало. В гроба ручек нет. Вот, не заберешь. Все мы умрем, это понятно. Ну да. Все не вечные. Вот, но ну, надо делать добро, просто добро. Но видео, видео, мы вечные на самом деле, потому что это видео у нас уже, скорее всего, не будет, а это видео будет лежать. Вот. И вы люди, люди, надеюсь, нас больше добрых людей смотрит, сможете посмотреть это видео и пожелать нам добра. Вот. Но пожелаете зла, вы знаете, такой есть бумеранг. То есть вам вернется все то зло, которое вы нам пожелали, поэтому я думаю, вы нам пожелаете только добра. Чего и мы вам, да, Виктор, желаем только добра. Вот такой еще вопрос, откуда у тебя вот сколько животных вообще? Смотрю, собак, их море. Значит, так. Вот первых которая умирает, ей больше 15 лет, и больше я не приводил собак, не азу приводил, не приводил, а люди отдали. Все остальные, всех основных привела аза черная, это восточная, европе... Нет, восточная овчарка, да? ну хорошая, очень хорошая, вы видели, черная, тяжелая. Ну и все, я никого не выгонял, даже людей. А с чего вот вдруг ты решил а, все-таки козу приобрести, ты наверное хочешь э, как-то... У тебя же козел был, я помню, а тут раз я тебе звоню, я звоню человеку... Я, подожди, я ничего не хотел. Мне фермер тут рядом есть, он говорит, Витя, я знаю, что ты, ну, не помешанный, но он тебе понравится. Любишь, и, любишь. И любишь, дал мне нет. козла. Я его хотел куда-то пихнуть, ну куда ты его пихнешь? Он уже год, а потом я был на Лермонтова, э, Лермонтова это, усадьба тут рядом, очень хорошая, всем желаю увидеть, И желательно весной, летом, вот я тебе могу видеть, ну, какой видик есть у меня, здесь, если ты хочешь, перекинешь из этого сюда, да. потом пустишь, куда-то всунешь, о, вот так будет, короче, там Олег, ему 70 лет, мужик, ему лет 30 по биологическому, все мне было. И фаз... Не фазаны а как. Ну, фазаны хвостатые. Сейчас они есть. Uh -huh. А козу, он говорит, я все равно отдам. А я говорю, ну так я заберу, потому что у меня козел такой. Вот. И он мне отдал. Я дал бутылку водки, не ему, а там человек работает постоянно. И пачку, как они называются, ну почти как вот печенье. И все. Вот это за то, что зашел, взял. Ну, буду их держать, будут одни размножаться, как Бог говорил. Uh -huh. А молоко? Да молоко. какое это молоко? Нет, мы ну, будем что-то а что-то. Ну сто грамм я выпью молока. Но позже молоко. это, эти люди, это самые друзья, это самые ценный продукт. Друзья, мой отец держал коз, э, ну я тоже как бы отца. И лопнул в желудок. Это все лопнул желудок. Не знаю, или дешевый водку пил. Вот такую водку, Я тоже пью. Но вот это не для водки, это для вот этого, для сока. Ты не пьешь, что выпиваешь и человек ни разу пьяным не виделся. Ну, мы редко виделись. Короче, лопнул же я к чему говорю, что я не верю, что вот пьешь-пьешь молоко, угу. будет кишечный тракт здоровый, брехня. Брехня. <свят> ну, остальное все, я не ради молока эту козу. Да там козы, господи, литр козы всего, да, <свят> на маленькая вот, но она, э, как она, порода камильская, ну, в общем, дикая. Все, я уже не могу, все. Так, ты женатый вообще? Нет, официально нет, четверо детей. Официально не женат, наверное, а может и Ну кому я нужен, козёл? От меня пахнет козлом. Сейчас у тебя нету дамы сердца? Дамы сердца нету, а дамы есть. Так что приезжайте, дамы. Может будет и сердце. Вот, дорогие друзья, подписчики, если вам... Нужен козёл? Прошу любить и жаловать. Ленинградское шоссе 360, город Москва. А как ты любишь вот такой вопрос вообще отдыхать? Вот в свободное время. Как я отдыхаю? И основной твой заработок, если у тебя так, такой. Заработок любить, я, я, я, я сейчас до, до конца не договаривай. Вот через дорогу мусорка, я оттуда все тащу. Э, мусорка. Люди, кто хлебушек кинет, кто травушки шучу. Потом курей развожу. Один казал, говорил, баранов. Баранов хочу развести. Кстати, что самое смешное, вот это уже, я не знаю, кому вопрос, пенсии мне не дали, хотя я гражданин Советского Союза, гражданин Российской Федерации, обратился за 20 дней, это интересно, пусть прокуроры послушают, за 20 дней до наступления момента получения пенсии все приняли и сказали, у тебя не хватает 1,2 балла через 4 месяца, после уже как я пенсию должен получать. 68-го года рождения. Ага, а я что не кажу, а почему, что такое 1,0 балла? А, говорит, это у вас была пенсия, э, зарплата маленькая. Я говорю, а подожди, зарплата маленькая, и еле-еле дожил до пенсии. А теперь вы ждете, что не дали пенсии, чтобы я вообще сдох? Ну, я так подумал, но не дождутся. Уже полтора года пенсию, как должен получать, не получаю, но не жалуюсь. Друзья, поэтому, дорогие друзья, подписчики, или просто мимо проходящие, кто смотрит это видео, пожалуйста, разберитесь, помогите человеку добиться справедливости. Но я считаю, вот такой вот человек, Виктор, он, он, он не, не, не может, он не может, но надо ему помочь, надо вот осправедливости. справедливости. Лед, не надо мне помогать, я справлюсь. Нет, а, не то, чтобы помочь, а как-то урегулировать а, вот эту вот всю ситуацию, чтобы... Ну не может. Человек такой вот души вот... Нет, я и, еще и... что делаю. Вот тут я правду скажу. Я уведомляю иностранных граждан о, прибы... о прибытии в Российскую Федерацию. За что был 400... 400... 4 раза судим. Первый раз мне дали 100 тысяч штрафа. Я не платил, а благодаря Путину не платил. Его выбрали на какой там срок уже начальником. И он сделал амнистию. Ну и я туда попал. Я такой довольный, второй раз я хотел приехать на ну, Загранпутевка, как это называется, ну как турист, uh -huh. а мне поставили запрет, потому что был второй суд, мне дали 130 тысяч штрафа за то, что я уведомляю э, органы о прибытии Александрова гражданина, ну я держу квартирантов, если бы не квартирантов, я бы сдох бы, конечно, но Сказать, что я этим радуюсь, нет, ребята, я хочу жить с семьей, с животными, но я вынужден, ну, принимать, я принимаю, Только мне приходит, как-то выживает, да, я сразу говорю, так, чтобы не было проблем с милицией, там, с органами, я иду, уведомляю, что вы прибыли, на учет я не ставлю, а говорят, что я ставлю на учет, там, паспортный стол ставит. я уведомляю. Это большая разница, проживает, а, что они пребывают в Российской Федерации. Слушай, поймут, что мы договорились. Ну... ну, если поймут, то поймут. Значит так, никто у меня не проживает, проживает каждый в своей стране. А в Российской Федерации люди пребывают, все, которые за границей приехали. Правильно? Правильно. Вот, я проживаю вот здесь, вот за этим столом. И на этой вот территории, в России, потому что я гражданин Российской Федерации. Хотя родился на Украине был гражданин Росси... Украинской угу. Украины. Там нет а что В, в 90-м году же развал. Угу. А я в, 90... в 2002-м угу. вот стал гражданином России. Угу. Но я же не думал, что будет такая херня. Что тут уже брат на брата, друг на друга. Я уже дома не был. Мой дом не здесь, мой дом там. Ну, где поповина зарыта. И не могу поехать, потому что, во-первых, надо приглашение. Это смешно. Хотя у меня дом от отца остался там. Он на мне. И я не знаю, что, -что делать, подарить кому-нибудь, что ли. Вот, ну не в этом дело. Ну, все, вроде я рассказал, что я делаю, уведомляю о прибытии иностранных граждан. Так, кому нужна? Регистрация. Ленинградская шоссе, шоссе, шоссе, шоссе. шоссе Кстати, я за этот год зарегистрировал, не я, я уведомил за 1200 человек, кажется. Это круто. Не, почему я круто? Я уведомил. Оставят их. Кстати, сняли все. Потому что сказали, что я резиновый. Ой, не я резиновый. Ну, как получилось, так получилось. Все, я все сказал. Еще большой. Вопросы есть? Сейчас, я посмотрю. Вопросы есть? Вопросы есть. Да. Вопросы есть. Но это уже в другие города так. Да. так ты сволочь прикидываешься, да? да? Не, я приехал сюда. Дрова бесплатно развозил. Есть документы. Бесплатно у меня был была машина. зил 43-31. Я на всю жизнь запомню, как я эти головки менял на трассе. Будь они неладные. А вот, ну вот эти, на, на двигатель. Прогорала, как ее прокладка между блоком и головкой. Ну неважно Бесплатно развозил дрова по всей деревне. Вот это по 8. Ну как бы так. Меня тогда не трогали органы. А когда я уже не могу развозить, уже начинают трогать. А почему, наверное, я не делюсь? Я очень жадный. Ну да. Я очень задный. Но не Это правильно. Да, что не делись. Делиться надо не со всеми. Да. Нет, Берять. со всеми, только не с хамами. И не с теми, что уже наворовали. Вот. А как ты, кстати, относишься вот, к власти, которая сейчас у нас в, в стране? Никак. Ты Это не Голосуешь, будешь? Нет. На нет. Ни разу я за Путина не голосовал. Я голосовал за Явлинского. Но так как мой голос был... Ну, он не последний, не первый. Но за Путина я не голосовал, не раду. А потом я ходил, вот купил там. А причины такие вот у тебя. Не доверяю. А кому-то вообще вот э, в этой жизни, ну, есть кому-то доверие? Э -э, я в политике слаб. Какого-то ты слаб. можешь выделить, э, за кого бы ты, например, хотел проголосовать. Ну, убили с Немцова. Давно уже. Ну так а, ну что, ну, ну ему верил бы, наверное. Если так уже.. Кому? Ну говорит, вот два процента был премьер-министр, два процента он какой, господи, Солнцевский премьер-министра был. Ну там Солнцевская братья, ну, ну Солнцевская это Солнцевская. Я не привет, Я ха заходи заходи, а попадешь, за, заходи. За, можно можно заходи. Вот это что надо сделать? Вот это человечек тоже попадет в историю. Вот, а холодная она? Ладно. Ты не включала? Пожалуйста. Ну, пожалуйста, надо. А потом... Так, включить сейчас или не надо? О -о -о. Не бойся. А? Ключи? Да, да. Это что будет, Манты? Или что это? Самса. Самса, о, самса будет. Угу. Так что мне неплохо. Люди не дадут закрывать, да? Да. И включаю верхний, вот так. Виктор, смотрю, Все тут у тебя это вкусно а, довольно. Это Смотри сама, я не вижу. Вверх нет. Да, да, да, да. Все правильно. Все, давай. Я вижу. Вернее, слышу. Смотрю, ты вот это с голоду не помрешь. Если мне квартиранты. Нет, это не мне они. Это просто у меня.. Это плита такая. Как в ресторане. В ресторане, в старом баре, в длинных пизаках. люди, Так что можно да. жить. Жить можно. Да. Был бы и человек хороший да, в своем доме. Я вот, кстати, тоже в своем доме, ничуть не жалею, что я... Ну, правда, мы с человеком, он в Москве проживает, в своем доме, а я уехал с Москвы. Но, в принципе, это одно и то же, и земля своя, и участок. Подожди, ты москвич Родился я, да. Родился я в Москве, в Зеленограде. а а, -а. Да, рядом здесь. поэтому меня как-то опять вот сюда. Я думал больше сюда не, не вернусь никогда. И вот как-то опять меня сюда закинуло. А как... Не знаю какими вот... Как вот судьба, знаешь? Год назад. Я а матушку нет? похоронил, он меня под поезд попал. Ой. Под грузовой. Три года назад почти. И вот я у меня осталась комната в коммуналке. А... Вот. И я продал. Продал эту комнату, продал с трудом за полцены, потому что у меня не хотели ее покупать. Даже я сдать ее не мог. Я хотел ее сдавать и переснять себе. Но даже туда не хотели никто ехать. Они, люди приходили, видели, то, что эти люди на них кидались соседи. Они против были, чтобы я сдавал, потому что я человек спокойный, уравновешенный. Естественно, со мной был я один. У меня в тот момент девушки не было. В принципе, сейчас, кстати, нет девушки. Вот И они не хотели, чтобы я съезжал Так что вот, два конечно. холостяка Что ты мне? мнешь, да? девки, все валите на нас Так, все, конец связи Хватит, хватит болтать э, Работать надо Меня человек ждет, кстати, иранец угу. Я уведомляю, что иранец приехал в Россию Так, все, конец связи Так, что-то хотел бы передать подписчикам Так, подписчики, а... будьте людьми Верьте в добро Победа будет за нами так, кстати, пока канал Жека не забывай, что нужно. Я, конечно, народ, я не выпрашиваю, но мне, нам, а, а, а, мне намного приятнее, когда не я вам говорю, а, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Мне намного приятнее будет, если вам вот этот вот светлый человек скажет. Ставьте лайки, записывайтесь на Жека. Подписывайтесь. Вот, подписывайтесь. Ну, и, и когда наступит уже нормальная жизнь, я тоже не знаю. Я вот тоже не знаю, Все да. И надеюсь, вам понравился, вернее, понравится этот видос. потому а что уже и понравился. Ставьте вот такой вот жирный лайк. Да. Вот. Можете и дизлайк поставить, и какой-нибудь обидный комментарий, если вам что-то да, не да. по душе. Но лично мы кайфуем, радуемся. Нормально. Несмотря на то, какая бы жопа у нас не была, вам того же советуем а также не вешать нос. вот Как это в гардемаринах? Не вешать нос. Как там дальше? Гордомарины, да, там? Вперед. Да, вперед. Вот. Вот. Вот. Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что ты так принял, за гостеприимство. Очень приятно еще раз тебя увидеть вот, от всей души. Все, все заезжайте, вот. кому и, надо и, будет и, отдохнуть, и, да, не отдохнуть. Да. Им можно и помочь. этот человек такую сильный <laughs> очень. Давай. 61, конечно, это не 16. Нет, как медведь прям, слушай, и даже не, не поверите, вот я не верю, что этому человеку 61 год. Когда-то было. А ты спортсмен же говоришь? Уже... Да? Нет, нет, нет, нет, нет, Я любитель. Такой. Я любитель. Любитель. Водочки, да. любитель, да. травочки. Да. Это намек. Нет, травку я не курил, курить не могу. Кстати, человека подбиваю открыть YouTube канал свой и снимать вот то, что у него происходит в логе. Вот тем, что я занимаюсь. Люди, пожалуйста, вас очень прошу. Напишите в комментариях, хотели бы вы и подписались бы вы вот на этого обалденного человека. С большой, с большой, наверное, как наша Россия. Ну давай уже его... чуть больше. Чуть больше, чуть больше, чуть больше. Хотели так, собака поднимать, вот собака лежит. Иди, иди ко мне, иди, иди, хороший, иди ко мне, иди, иди, иди. На, ну, вот, хороший.